Вот он и поселился на болоте. С тех пор хорим его и прозвали. «Ну и разбогател?» — спросил я. «Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброк платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж мне раз говорил, откупись, хорей, откупись. А он без тебя уверяет, что нечем, денег-деск нету. Да бы не так». На другой день мы тотчас после чаю отправились на охоту.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 Все же лучше на свободе, заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. Вестимо, проговорил он. Ну, только чего же ты? Не откупаешься? Хорь покрутил головой. Чем, батюшка, откупиться прикажешь? Ну, полная старина. Попал, хорь, в вольные люди, продолжал он в полголос, как будто про себя. Кто без бороды живет, тот хорь и на большой. А ты сам бороду сбрей. Что борода? Борода, трава, скосить можно. Ну так что ж? А знать, хорь прям в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах. А что ведь ты тоже торговлей занимаешься, спросил я его. Торгуем помаленьку, маслешком да дегтишком. Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить? Крепок ты на язык, и человек себе на уме, подумал я.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 Я бросился на душистое сено. Собак свернулся у моих ног. Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно отдохнула раз-два. Собака с достоинством на нее зарычала, свинья прошла мимо задумчиво хрюкая. Лошадь где-то вблизости стал жевать сено и фыркать. И я, наконец, задремал. На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился. Да и, сколько я мог заметить, у старого Хори он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. того того, что я провел ночь под его кровом. По другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной. «Самовар тебе готов», — сказал он мне с улыбкой. «Пойдем чай пить».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 — Вот один пострел не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. Вась, кто-то еще молод, тому погодить можно. — А на что мне жениться? — возразил Федя. — Мне и так хорошо. На что мне жена? Лаетесь с ней, что ли? — О, уж ты! Ш я тебя знаю. Кольца серебряные носишь. Тебе все с дворовым девками нюхаться. — Полно тебе стыдники, — продолжал старик перед разнивой горничных. — Я тебя знаю, белоручка ты этакой.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 принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь поднимал действительность, то есть обстроился, накопил денежонку, ладил с барином и с прочими властями. Калиныч ходил в лаптях и с кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное. У Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе.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 Полтора рубля с сигнациями. А в долг три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика вез только что скошен, стало быть, заплатить есть чем. Он идет с купцом в кабак, и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги, раздавать в долг мужикам по той же цене, но мужики оказались недовольными, даже впали в ныне. Их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках, и раз двадцать спросить у плотоватого мещанина продавца, а что, малый косат, не больно того? Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, стоит только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят.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 но Калиныча более трогали описание природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов. Хоре занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. — Что у них? Это там есть так же, как у нас, или иначе? — Ну, говори, батюшка, как же? — А, а, Господи, твоя воля! — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, то у нас не шло бы. А вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать не могу, да и незачем. Но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которое, вероятно, никак не ожидают читателей: Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях.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 Недаром в русской песенке свекровь поет, какой ты мне сын, какой семьянин, не бьешь ты жены, не бьешь, молодой. Я раз было вздумал заступиться за невестой, попытался возбудить сострадание хоря, но он спокойно возразил мне, что охот девам, такими пустяками заниматься, пускай бабы ссорятся. Их что разнимать, то хуже, да и рук морать не стоит. Иногда злая старуха слезала с печи,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 «Уж ты, хорь, у меня его не трогай!» — говорил калинович «А что же он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эх, сапоги, на что мне сапоги? Я мужик!» «Да вот и я мужик!» А вишь, при этом слове хорь подымал свою ногу и показывал Калинычу «сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи!» «Эх, да ты, раз наш брат!» — отчал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал, и ты с ним на охоту ходишь. чай что день, то лапти!» «Да он мне дает на лапти!»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 Стреляйся на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще. На четвертый день вечером господин Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калиночем сел я в телегу. «Ну, прощай, хорь, будь здоров», — сказал я. «Прощай, Федя». «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали. Заря только что разгоралась.